Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Камила Хайрулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Студенты Казанского университета сдают ГТО. В галерее открылась выставка, посвященная Мусе Джалилю и Назибу Жиганову. Немецкие биологи ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни. В Казанском университете открыт прием заявок на участие в конкурсе «Знаете ли вы историю? Альма-Матер». К участию допускаются студенты очной формы обучения. Заявку можно подать до 8 марта. В команде должно быть не более 5 человек. В Казанском университете пройдет фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся. В рамках мероприятия организованы конкурсы для детей от 3 до 16 лет. Подробная информация доступна на официальном сайте университета.